Добрый день, друзья! Это видео будет интересно для пациентов, которые имеют проблему с носовым дыханием, а также пациенты, которые часто задают вопрос, а возможно ли за одну операцию провести несколько вмешательств, таких как септопластика, вазотомия и параллельно удаление кисты. На следующем видео я вам покажу, как проходят такие операции. Это эндоскопические операции, которые... В англоязычной литературе называется фэс хирургия То есть мы используем интраназальный доступ к пазухам, интраназальный доступ к носовой перегородке. Все это фиксируется на видеоноситель. Соответственно, используются эндоскопы под разного угла обозрения. И мы стараемся минимально травматично зайти в пазухи через естественные соустия, также минимально э, повредить э, неизмененную по, не носовую перегородку, и также, э, что в целом приводит к хорошему быстрому выздоровлению, а также минимальному э, травматизму в, дан, в данных операциях. Данные операции проводятся с использованием комбинированного эндотрахеального наркоза, Поэтому пациент просыпается сразу после окончания наркоза, переводится в палату под наблюдение и через час в обычную палату. На следующий день пациент выписывается и, соответственно, через несколько дней появляется клоро Планируем сегодня операцию. Интересная здесь проблема у пациента с носовой перегородкой вот. и киста гайморроя в пазухе. Удалим перегородку, сделаем азотомию, берем кисту под и левой Оперируем сегодня перегородку моста, вот эту красивую гребню. С этой стороны все хорошо, но есть синейки. И вот интересный момент, синейки. И здесь будет ревизия панды, если там похоже есть так мы расстекли синейки, синейки, вскрыли пазуху, получили там гной и загнуем вот киста, вот она так выглядит. Сейчас мы ее будем удалять. Давай заходим раз, два, три. Операция закончена, контроль проводим, вот здесь был гребень, все чисто сделано, вазотомия, широкий носовой ход, с правой стороны у нас тоже растительные спайки, свободная пазуха, поэтому пациент будет дышать отлично. Пациенты после операции выписываются на следующий день, соответственно, пациенту после септопластики устанавливаются сплинты, так называемые силиконовые трубочки, которые позволяют ему дышать. И вот эти трубочки удаляются через 3 дня. Соответственно, из пазухи тампончик будет поставлен. Он тоже удаляется через 3 дня. Соответственно, пациент через 3-5 дней уже чувствует, ощущает эффект от проведенной операции. В дальнейшем пациент раз в неделю, дважды, Появляется к врачу для проведения контрольного осмотра, эндоскопического осмотра носа и пазух, ну и, соответственно, проводит дома самостоятельно промывание носа, туалет носа, ну и появляется к врачу с целью удаления корок, слизи и так далее. В целом, полная реабилитация пациента занимает около 10-14 дней.